Приветствую вас в вводном видео курса, в этом видео я в общих чертах расскажу про суть работы, покажу как изучать данный курс и где что можно найти. Сразу скажу, что это один из немногих курсов по заработку в интернете, который реально работает и реально научит вас получать доход в интернете, в том числе полностью пассивно. Правда нужны вложения? Да. Тут нужны вложения, но ваши вложения не только окупаются, но и утраиваются. Это 100% уже проверено. Если коротко объяснять суть работы, то вложив 900 рублей, вы получите 2700 рублей. Вложив 2700 рублей, вы получите 8100 рублей. Или вложив 8100 рублей, вы получите 24300 рублей. Причем это совершенно пассивно, без приглашений. И без рекламы. На самом деле, это не все варианты дохода. Здесь можно очень хорошо увеличивать свой доход, приглашая партнеров. Но для общего понимания сути заработка, этого объяснения, думаю, будет достаточно. Так как вы пришли сюда зарабатывать, то сразу первые видео будут про то, как зарегистрироваться и активировать ваш доход, оплатив так называемых юнитов или, другими словами, ваших виртуальных рабочих, которые и будут работать за вас и приносить вам заработок. Данный проект, который мы рассмотрим, называется «Мини-очередь». И он является вспомогательным маркетингом основной живой очереди. Отличие «Мини-очереди» от «Живой очереди» в том, что в «Мини-очереди» вы зарабатываете быстро, утраивая сразу свои вложения. А в основной «Живой очереди» Вы работаете на долгосрок. Получаете возврат вложенного не быстро, но в суммах, многократно превышающих доход в мини-очереди. Сначала я покажу вам, как зарегистрироваться в проекте. Сразу максимально эффективно и правильно активировать свой доход, чтобы пошел заработок. А уже после этих видео, в следующих видео покажу и подробно расскажу, как все работает и как именно идет заработок. Этот курс я выстроил именно так, чтобы пока вы его изучали, у вас уже все работало и вы максимально быстро начали получать доход. Конечно, если вы привыкли сперва днями изучать маркетинг, принципы работы проектов и так далее, тратя на это свое время и попросту упуская заработок, то можете прокрутить ниже первых видео и перейти к изучению принципов работы, маркетинга и так далее. Но, например, почему я получаю хороший доход из интернета? Именно потому, что сразу сперва настраиваю инструменты для заработка, тем более если проект проверен и работает, а уже потом не спеша изучаю как что работает в теории. Таким образом я не теряю драгоценного времени и зарабатываю хорошие деньги в интернете. Этот проект проверен уже многими партнерами, тут все зарабатывают 100%. Например, я в этом проекте работаю 7 месяцев и уже заработал более 1 миллиона рублей. А если быть точным, то на момент записи этого видео 1 миллион 121 тысячу рублей. Это скрин моего кабинета на данный момент. Я обладаю достаточным практическим опытом, чтобы научить вас работать в этом проекте и хорошо зарабатывать. Если вы прислушаетесь ко мне, будете следовать моим рекомендациям и выстроите свою работу именно так, как я вам показываю в этом курсе, то тоже довольно быстро выйдете на постоянный и стабильный доход. Причем при помощи этого курса доход может быть полностью пассивным. Хотя я, конечно, всегда рекомендую всем работать максимально активно, чтобы многократно увеличивать свой заработок. Но каждый работает так, как ему удобно. И отлично, что данный курс подходит абсолютно всем. И тем, кто привык работать активно, и тем, кто хочет зарабатывать на пассиве, без приглашений. Ну или просто у кого не получается приглашать, здесь заработают все. Итак, поехали. Главное правило, чтобы зайти в мини-очередь и зарабатывать сразу, нужно иметь активных юнитов в основной живой очереди. Каждый юнит в мини-очереди принесет вам тройную прибыль. Купили юнита за 900 рублей, на выходе получили 2700 рублей. Всего в мини-очереди можно купить 9 юнитов, по 3 юнита в каждой стихии. То есть есть 3 мини-очереди по названию стихии – ветер, огонь, вода. И в каждой стихии можно взять максимум 3 юнита по 900 рублей. После покупки юнита он сразу встает очередь и начинает свое движение, проходя 7 уровней. После того, как юнит в мини-очереди быстро прошел 7 уровней и принес вам 2700 рублей, он сгорает. И вместо него можно купить новый юнит опять за 900 рублей. Чтобы не платить 900 рублей за следующий круг, можно пригласить 2 человека, то есть 2 партнера на каждый юнит. То есть, если у вас один юнит в мини-очереди, пригласите двух активных партнеров. И больше никогда не платите за новые круги, пока ваши партнеры активны и продлевают свои юниты. Если у вас 9 юнитов в мини-очереди, пригласите 18 человек, чтобы не платить за эти 9 юнитов повторно. Не хотите приглашать? Хотите зарабатывать пассивно? Просто с каждой прибыли в 2700 рублей покупайте новый юнит за 900 рублей и все. Итак, еще раз вспомним главное правило. Чтобы зайти в мини очередь и зарабатывать сразу, утраивая свои вложения, нужно иметь активных юнитов в основной живой очереди. Юнит в основной живой очереди стоит 300 рублей и работает 33 дня, после чего вам нужно его продлевать. Если не продлить юнита в основной очереди, то все юниты и в мини очереди также остановятся и перестанут работать и приносить прибыль. Продлевать юнитов в основной очереди вы можете уже с полученного дохода. Тем более это всего 300 рублей. И еще один момент. Если вы работаете не на пассиве, а приглашаете партнеров в проект, то при работе с партнерской программой вам важно знать, что если у вас один юнит активен, а у ваших партнеров, которых вы привлекли активно 2 или 3 юнита, то вы получите партнерские вознаграждения только за один ваш активный юнит. Чтобы забирать всю прибыль с партнерки, у вас должно быть активно как минимум 3 юнита в основной живой очереди. Теперь давайте рассмотрим вопрос, откуда деньги в проекте на выплаты. Выплаты идут с товарооборота компании. Вы встаете в очередь, оплачивая юнита. И также за эти деньги, пока ваш юнит работает, вы получаете доступ к обучению, к интернет-инструментам, таким как конструктор сайтов, конструктор визиток и сервис автовебинаров. Со временем инструментов будет становиться больше. И данные инструменты вы можете использовать для работы и продвижения абсолютно любого проекта в интернете. На конструкторе сайтов делать сайты под любые проекты, проводить вебинары и автовебинары тоже для любых проектов. Компания работает легально, платит налоги и устраивает благотворительные акции для ветеранов, детей из детдома, и так далее. В разделе благотворительность на сайте компании выкладываются видеоотчеты. Вы можете перейти и посмотреть. Название и реквизиты компании. Вы сейчас их видите на своем экране. Это общество с ограниченной ответственностью "Про-100". Видите, ОГРН, ННН, КПП. Юридический адрес: город Санкт-Петербург, улица Красунского, дом 3, литер М, офис 43. Руководитель: Жаричев Николай Анатольевич. Так что этот проект легальный. Работает в открытую и честно платит своим партнерам. На вопрос, как вам платить налоги с заработка, тоже ответ простой. Регистрируйте самозанятого и платите 6%, как при работе с юридическим лицом. В графе отчислений указывайте один из двух видов дохода. Реферальные отчисления или оказание услуг по рекламе и продвижению IT-инструментов компании. В зависимости от того, за что вы получили денежные начисления в компании. Платить или не платить налоги. Каждый решает для себя сам, но я рекомендую честно платить налоги с дохода и спать спокойно, тем более это всего лишь 6%. Я не зря упомянул про оплату налогов, так как со временем вы выйдете на весьма ощутимые доходы, и этот вопрос у вас обязательно появится, и лучше его решить сразу. Я думаю, что в этом видео я ответил на основные вопросы. Вам уже в общих чертах понятно. Что за компания, в которой мы будем работать и как примерно будем зарабатывать. Давайте сейчас коротко пробегу по урокам видеокурса и покажу, что где находится. После этого мы с вами зарегистрируемся в проекте и сразу запустим юнитов в работу. Чтобы они для вас зарабатывали и вы уже спокойно и не спеша все изучили и во всем разобрались по подробным видео урокам. Сразу под этим видео есть кнопка чат поддержки в Telegram. Все свои вопросы можете писать в чат поддержки нашей команды в Telegram. И там ответят как участники, так я или ваш пригласитель-куратор. Далее здесь идет напоминание, что зарабатывать можно без приглашения на полном пассиве, но с приглашениями заработок намного больше. И коротко объясняется суть работы. После этого идет видео по регистрации в проекте и заполнению личного профиля. Это нужно сделать обязательно. И также кнопка на регистрацию в проект, кликнув по которой вы сможете перейти и зарегистрироваться. Далее идет следующий шаг – это активация юнитов в основной очереди. Как мы уже знаем, за 300 рублей нужно активировать хотя бы одного юнита, чтобы нам можно было активировать юниты в мини-очереди. После этого пополнение баланса для покупки юнита уже в мини-очереди. Потом покупка юнита в мини-очереди. Я даю рекомендации, как именно купить, сколько и показываю, как это сделать. Далее идет видео, как работает сама мини-очередь. То есть здесь, как я и говорил вам, мы сперва зайдем, зарегистрируемся в проект, быстренько активируем наш заработок, а потом начнем разбираться, как же это работает. Сперва разберемся, как работает мини-очередь. И здесь, ниже этого видео, есть текстовые инструкции, что есть три мини-очереди, воздух, вода, огонь, сколько можно поставить стихии юнитов, как напоминание вам. Что можно не платить 900 рублей за следующий круг, пригласить два партнера. Чтобы зайти в мини очередь, нужно иметь юниты в основной очереди. То есть все основные моменты здесь есть. Сколько приносит каждый юнит по 900 рублей и что с ним происходит после этого. То есть он исчезает после того, как он прошел круг в мини очереди. И несколько стратегий. Вы можете наглядно посмотреть, если вы зашли в стратегии минимум на 1 юнит, то есть 1 юнит в живой очереди 300 рублей и 1 юнит в мини-очереди. Итого у вас получилось 1200 рублей. На выходе получаете 2700 с одного круга. Далее, если вы заходите уже на 6 юнитов, по 2 в каждую мини-очередь. И если вы заходите, как я рекомендую, на 9 юнитов, 3 юнита в живой очереди и по 3 юнита в каждую из стихий. Всего у вас получается 9000 рублей вложения, но выход получается 24 300 с одного круга. Далее у нас идет видео мини-очередь, сколько можно зарабатывать, приглашая партнеров. То есть все, что выше мы видели, это без приглашений, без рекламы. Просто вы вкладываете 900 рублей, приобретая юнита, запуская в работу. И в зависимости от того, сколько приобрели, вам идет прибыль. Это совершенно пассивный доход. Вложили, получили. А ниже я показываю, сколько можно получать, подключая еще партнерскую программу, начиная работать активно. Далее мы рассмотрели с вами, как мини-очередь работает. Теперь переходим к рассмотрению, как работает основная живая очередь. И, пожалуй, это самое длинное видео, которое есть в этом курсе. Здесь подробно рассказано про проект, про бонусы, про сервисы проекта, которые вам даются, когда вы оплачиваете основную очередь за 300 рублей. Это своеобразная абонентская плата по 300 рублей в месяц за юнита, но зато здесь вам даются сервисы, конструктор сайтов, визиток, автовебинаров и также обучение, которое подготовлено непосредственно самой компанией. Это бот в Telegram и обучение на платформе просто гейм. Когда вы достигаете восьмого уровня в основной очереди, у вас открывается там аккаунт и вы можете начинать там проходить обучение по разным интернет профессиям, интернет направлениям, развития, рекламы и продвижения. После того, как мы рассмотрели, как работает основная живая очередь, идет видео, где я показываю, сколько можно заработать в основной живой очереди, когда вы работаете, активировав юнитов на 33 дня за 300 рублей и плюс работаете с партнерской программой именно, что касается маркетинга основной очереди. После этого идут рекомендации по эффективной работе в проекте на полном автомате то есть это небольшое видео в котором я подвожу итог всего что сказал выше то есть как бы маленький конспект делаю ударение на основные моменты и рекомендую как наиболее эффективно войти в проект чтобы начать работать и получать максимум результата от данного проекта и в самом конце у нас идет видео как многократно увеличить свой доход в мини очереди Пройдя этот курс, вы уже понимаете, что если вы начинаете рекомендовать данный проект другим участникам, начинаете набирать партнеров, вы зарабатываете еще от прибыли партнеров. В основной очереди это 3 уровня в глубину, а в мини очереди это 7 уровней в глубину. И для того, чтобы у вас получалось выстраивать свою партнерскую структуру, я предлагаю готовый комплект для набора подписчиков и партнеров. Настраивая данный готовый комплект, вы настраиваете копию этой системы, по которой проходите сами. Предлагаете подписаться человеку на бесплатный курс, чтобы узнать, как вложив 900 рублей, он может получать 2700 то есть три раза увеличивая свой доход таким образом настраивая этот инструмент вы рекламируете всего лишь одну ссылку на вашу страницу подписки которая будет собирать вам подписную базу и курс сам на автомате будет уже ваших привлеченных подписчиков обучать делать партнерами заводить в проект конечно она будет очень хорошо помогать вам выстраивать без вашего участия вашу партнерскую структуру и тем самым многократно увеличивая ваш доход и ниже этого видео есть кнопка Забрать инструмент продвижения, непосредственно можно перейти и забрать эту систему. И далее у нас расположены ссылки для работы при настройке готового комплекта. Дело в том, что когда вы настраиваете готовый комплект, уроки по настройке этого готового комплекта находятся на сервисе Manicl в моем аккаунте. И туда доступ вы будете иметь только как ученики. Но когда мы настраиваем систему, соответственно, там есть ссылки всякие на сервисы. да, И вы хотели бы, чтобы эти ссылки были партнерские ваши, чтобы ваш подписчик проходил по вашим ссылкам, регистрировался, и вы получали еще в многочисленных сервисах себе партнеров. Если человек будет пользоваться и теми сервисами, то, соответственно, вы будете получать партнерские комиссионные. Так вот, чтобы сохранить возможность вашим привлеченным партнерам регистрироваться именно по вашим ссылкам, ниже этого курса в самом конце – Идет блок ссылок, которые понадобятся при работе по настройке данного готового комплекта. То есть в обучении, когда я показываю, как зарегистрироваться в сервисе и говорю, что нужно перейти по ссылке, я перехожу именно на эту страницу и показываю здесь, что кликните по такой то ссылке и перейдите. Соответственно, когда человек придет от вас, он будет проходить по курсу обучения на уроках, потом переходить на страницу вашего настроенного мини-курса воронки, вашей копии, и именно по вашей ссылке кликать и переходить на тот или иной сервис. Мы коротко рассмотрели из чего состоит курс, я дал рекомендации как их проходить, из каких уроков состоит данный курс. Ну а сейчас предлагаю сразу перейти к регистрации. Далее сразу активировать юнитов в основной очереди за 300 рублей. Потом перейти к активации юнитов уже в мини очереди за 900 рублей, чтобы пошел ваш заработок. Ну и после этих действий перейдем к подробным видео про маркетинг партнерскую программу и физические призы и подарки, которые вы будете получать, работая в данном проекте. Да, вы не ослышались. Проект дарит подарки активным партнерам. Например, я уже совсем скоро получу выплату по маркетингу основной очереди в сумме 352 тысячи рублей. И подарок от проекта iPhone 12. Подробно про эти моменты узнаете из видеокурса. Как вы также сможете получать такие выплаты по маркетингу и такие подарки. Итак. Минимальное вложения, которое вам понадобятся, это 1200 рублей. Вам нужно будет активировать юнита за 300 рублей в основной очереди. И зачем уже в мини-очереди активировать юнита за 900 рублей, который с каждого круга будет приносить вам по 2700 рублей сразу. Прямо сейчас переходите к следующему видео и регистрируйтесь в проект.